На нашем веб-сайте и Ну и, конечно, на нашем YouTube канале. Также Радио NVC. Кстати, напомню, что там два канала. На одном канале идет прямая трансляция. Но поскольку у YouTube к нам много претензий, то какие-то ключевые слова выищут, в, в, обнаружат, вернее. То еще что-нибудь поэтому они э, ставят на проверку. Так вот, создан специально второй канал, э, на котором дублируется. Э, эти программы как бы в архив идут и еще некоторые рекламные ролики звучат на музыке ну и авторы как бы протестуют поэтому вот мы стараемся без рекламы пускать на втором канале архив наших передач, наших программ. Если у вас, вам не удается посмотреть в прямом эфире, вы всегда можете посмотреть на втором канале. И если вы сейчас находитесь на YouTube, у нас там сколько сейчас, что-то около 50 человек, там есть вот э, сноска такая программы в записи, публикуется на канале и линк на этот канал, чтобы вам не искать. Сегодня я совсем один, поэтому очень рассчитываю на вашу помощь поскольку немножко приболел, простыл, очевидно, начал принимать лекарства, во рту сохнет, трудно говорить, поэтому я рассчитываю на вашу помощь. А с чего начнем? Да, телефон в студии 847-400-5200. Если вас интересуют какие-то конкретные темы, какие-то конкретные вопросы, пожалуйста, звоните, обсудим вместе. А возвращаясь э, к нашей программе которая звучала в понедельник алекс сельский где мы настоятельно призываем вас принять участие в голосовании за делегатов на 38 конгресс всемирной сионистской организации Это на самом деле очень важно потому что конгресс происходит раз в пять лет стало быть последующие пять лет до следующего голосования будут как мне кажется решающими для израиля ну и для всей еврейской диаспоры поэтому очень важно кого кто из делегатов поедет на этот конгресс чьи интересы они будут пред представлять поэтому важно если вы примете участие в голосовании кстати я там разместил на фейсбуке пост сделал по поводу предстоящего голосования линк и есть комментарии некоторые из наших радиослушателей приглашают голосовать за 11 номер в списке Это организация сионистов Америки ничего против этого не имею вполне так сказать, люди которые действительно преследуют интересы Израиля ну, это американская организация а вот что касается организации за которую я призываю голосовать это организация которая представляет русскоговорящих евреев америки поэтому собственно я призывал за нее голосовать а если вы э, принимаете участие в деятельности вот этой сокращенно зоо за uh, Organization организации of america вы можете голосовать за эту организацию тоже а чем отличаются скажем две эти организации и та и другая отстаивает интересы Израиля, но American Форум по Израилю как бы делает акцент на работу с русскоговорящей общиной еврейской общиной Америки. Вот единственное различие на мой взгляд. Поэтому поэтому голосовать хоть за ту, хоть за эту организацию это все равно в интересах Израиля. А что касается были звонки с просьбой э, подсказать каким образом можно зарегистрироваться и проголосовать вот хороший линк называется э, адрес этого этого веб-сайта на котором можно зарегистрироваться и проголосовать как я уже говорил регистрация стоит 7 750 ну то есть вы платите членский взнос на ближайшие пять лет а адрес этого веб-сайта zionistelection.org открывается homepage и сразу вот там есть кнопка регистрироваться и голосовать кроме того есть кнопки для тех кто уже зарегистрировался и осталось только проголосовать есть кнопка uh, view slates нажав на эту кнопку вы увидите список организаций которые баллотируются на конгресс всего в списке 12 организаций среди них есть те организации которые представляют лево радикальных евреев организации финансируемые причем они могут носить названия очень интересные там типа атиква атику ну написано прогрессив израил слайд то есть это прогрессивные, это те кто финансируется Соросом и так далее подобными и уж во всяком случае они никак не отстаивают интересы израиля они отстаивают свои прогрессивные идеи в том числе осуждая израиль и так далее а, кроме того выйдя на этот на эту страничку вот я сказал сначала homepage а потом если вы хотите посмотреть списки нажмите на кнопку view slates вы увидите список организаций ну а если вы нажмете на и каждая организация она активная то есть вы можете навести на тот или на ту или иную организацию и вот скажем uh, american forum for israel и там должен выйти uh, список участников во всяком случае до этого так было и у меня получалось то есть список всех участников а сейчас у меня почему-то не получается а потому что а, я со своего линка когда я уже зарегистрировался и тогда она мне дает возможность посмотреть кто а, кстати в этом списке о котором я говорю под номером 12 american forum for israel вы наверняка встретите как минимум две фамилии которые вам хорошо знакомы я сейчас говорю про наших радиослушателей это Леон Майнштейн, который э, ведет у нас программу «Голос э, здравого смысла». И Светлана Портнянская, известная певица, которую вы тоже хорошо знаете. Вот оба они в составе этого списка. Еще раз говорю, это номер 12, American Forum for Israel. Я надеюсь, что в следующий понедельник будет руководитель этой организации, American Forum for Israel. А Дмитрий Щиглик еще раз расскажет о том, как, что и почему. Не знаю, следует ли мне напоминать вам о важности голосования, о важности принятия участия в этом голосовании. Потому что, как я уже говорил, резолюции, которые там принимаются, это не просто резолюции, это не пустые слова. Организация это довольно состоятельная, я имею в виду Всемирная Осянистская организация с многомиллионным бюджетом. И они на этом Конгрессе будут решать, то есть, соответственно, из принятой резолюцией будет и бюджет направляться в ту или в иную сторону. И вполне возможно, если, скажем, какие-то прогрессивные так называемые организации протолкнут резолюцию, осуждающую Израиль или там призывающие направить деньги на обслуживание нелегальных иммигрантов то соответствующие организации будут получать финансирование такие как шалом ахшаф мир сейчас добрый день пожалуйста в эфире здравствуйте. здравствуйте а уважаемый сергей скажите пожалуйста можно ли было бы разместить линк на этот веб-сайт у вас где-нибудь на вашем веб-сайте потому что на Facebook не у всех есть выход не у всех есть, не, не все члены Facebook. А, mm. вот, и еще а, я хотела спросить а, а, а, я так с помню, что вы с Леоном друг друга поздравляли, что вас вне в списке, вы тоже в этом списке или да, а, да, а... да я тоже в этом списке да, так, Ле еще, еще вопрос мы когда голосуем, мы за каждого члена должны голосовать? нет, мы голосуем за список, но э, есть квоты определенные если я не ошибаюсь, я могу ошибиться, но, по-моему, каждый делегат должен набрать где-то 700 голосов. Если я не ошибаюсь, мы потом уточним. То есть это вот как в Израиле в Кнезе э, выборы идут, uh -huh. там список, скажем, это, ну, допустим, 10 человек в списке. И каждый мандат должен набрать определенное количество голосов. Вот если голосов будет набрано на 4 мандата, то, значит, соответственно, 4 делегата mm -hmm. поедут. Это зависит от того, какое положение в списке человек занимает, да? А, ну, в общем, да. Ну, конечно, кто выше стоит, у того больше шансов. Но, как правило, так и делается. Люди, которые более достойны, они стоят в верху списка. Леон в этом списке 18-й, я 30-й. Так что все справедливо. Mm -hmm. Ну, я не знаю, или это справедливо. Справедливо. Они, ну, люди, которые составляют список, очевидно, используют какие-то критерии. Я не знаю, какие критерии, но главное вы понимаете главное чем больше народу проголосует тем больше шансов, шансов тем больше делегатов от этого списка сможет поехать вот представляете если угу. 700 голосов то это если 7000 человек проголосует это значит поедет 10 делегатов ну конечно Ой. потому что каждые 700 голосов это один мандат а в в прошлый раз на 37-м конгрессе, если я не ошибаюсь, было как раз 10 делегатов из этого списка. Но в прошлый раз э, я не знал о том, что это, как это, и, и кто-то, что голосует. Для... Да, и не знаю, или наши радиослушатели. Ну, кто-то наверняка, кто давно в этом движении, правда, я не знаю, голосовали ли они за этот список, поскольку я не знаю, насколько он был, ну, эта организация, насколько она была представлена 5 лет назад, но сейчас, я знаю, сейчас я призываю голосовать, поэтому, может быть, результат будет несколько иным. И голосовать мы можем только за одну организацию. Правильно я так понимаю? <slurred> а, скорее всего, да. Скорее всего, да. Mm -hmm. Ну, все равно. Начинать будем с вас, а там как получится. <шиф> ну, это, это действительно очень важно. Э, это не мое личное. Мне не важно, поеду mm. я или нет. Я просто говорю о том, что чем больше людей, которые искренне переживают за то, что происходит в Израиле, которые, ну, в частности, вот эти, вот эта организация, которая представляет интересы русскоязычных, они стараются что-то сделать, получить какой-то бюджет для того, чтобы работать с русскоговорящей общиной. Не, не так сказать, вы, я же рассказывал, что в свое время там была секция, был отдел такой работы с ЛГБТЮ. И на эту работу, этого отдела выделялись колоссальные деньги. Я думаю, что правильнее было бы, если бы эти деньги были направлены на работу, скажем, с русскоязычной молодежью, которая бы... Я не знаю. Но ну, конечно, к это движение, чтобы они не, не говорили, что мы больше американцы. Ну, и нас э, жизнь Израиля вообще не, не интересует. Чтобы они приобщались к еврейству как таковому. И, может быть, язык учили, может быть, историю евреев учили. Я ну, думаю, хотя бы ощущали полезно. себя евреями. Да, да? Да, ну Поэтому, хорошо. Спасибо большое за разъяснение. Спасибо. До свидания. Пожалуйста. Еще раз телефон в студии 847-400-5200. Мы начали говорить о том, что очень важно принять участие в голосовании за <coughs> делегатов, которые будут представлять, в том числе и русскоязычную общину еврейскую. На этом конгрессе это список под номером 12 American Форум for Israel. Веб-сайт, на котором можно зарегистрироваться и проголосовать, ZionistElection, это одно слово, ZionistElection.org, мне, кстати, вчера позвонила женщина, говорит, вот э -э, она представляет целую группу э -э, людей, которые, может быть, более старшего возраста, и она хотела бы помочь, и она уточняла у меня, каким образом, как, в общем, я подробно все рассказал, надеюсь, что у них все получится. Добрый день, пожалуйста, в эфире. — у меня да. вопрос такой. Да. Дело в том, что у меня нет компьютера, у меня нет веб-сайта. И таких, как я, есть много людей. Как им быть? — Давайте мы попробуем. Ну, если я правильно помню, Алекс Сельский объяснял, что, в принципе, можно распечатать анкету, заполнить ее, приложить чек. Я еще техническую сторону уточню. Вот мы в понедельнике надеюсь, Дмитрий Щиглик, мы зададим ему этот вопрос, как все-таки правильно сделать. И если есть такая возможность, а, то можно по почте отправить анкету со своим голосом и приложить чек на 7,50. Надеюсь, что это сработает. А, вот так, я думаю. Ну, а потом есть же, наверное, и знакомые, и, или дети, которые... И владеют и компьютером, и имеют доступ к интернету. Mm. Вот опять видите, на самом деле, э, вот если бы э, был выделен бюджет, можно было организовать такой небольшой офис, в котором бы помогали людям, которые не имеют доступа. То есть, ну, даже вот такие проблемы решать какие-то. Все упирается в деньги, к сожалению. Добрый день. Алло, здравствуйте. здравствуйте. Я вообще никогда не выступала, сейчас расскажу. Значит, когда создали этот Всемирно-Сионистский конгресс, герцель то это было действительно необходимо, чтобы надо было создать израильское государство. Сейчас всемирный сионистский конгресс на сегодняшний день эта организация стала чисто антиизраильской. Посылаем деньги, посылаем столько э, людей участвует, и в конечном итоге все эти деньги идут на палестинцев, на на то, чтобы вот даже взять э, реформистскую реформистскую синагогу. Я как-то была в этой синагоге и было тогда, когда был Обама, он значит сказал, что 70 тысяч палестинцев надо принять необходимо при не палестинцев, а сирийцев надо, надо принять непосредственно нам здесь в Иллинуис. А наш этот Рэба, который был в синагоге, она женщина была. Она сказала, не 70. Мы будем просить 100 тысяч. Чтобы 100 тысяч сирийцев приехали, и открыли мы все двери свои, все синагоги, и мы им поможем. Ну вот, я больше ничего не могу сказать. Вы, вы абсолютно правы. И обидно, и я... И вообще, наша демократическая партия, в которой находится столько евреев, они сейчас стали антиизраильские. Они просто принимают такие решения все против Израиля. Мне просто достойно да, обидно. Ну все, вот я это высказала. Вы абсолютно правы. Именно поэтому э, я и говорю, чем больше представителей э, вот таких организаций, как ЗО, Зоинист Американ organization или Американ Форум Форум Фу Израил поедет на, э, на этот конгресс, тем меньше представителей леворадикальных организаций таких с позволения сказать, синагог будет там, и программы тогда будут, и резолюции будут приниматься другие. Именно об этом я и говорю. Именно поэтому я призываю принять более активное участие в голосовании. Добрый день, пожалуйста. Прежде чем мы идем на перерыв, давайте мы выслушаем еще один звонок. Алло, здравствуйте. здравствуйте. Сережа, вот мужчина только что вам позвонил, сказал, что у него нет компьютера, и он не сможет выслать вам анкету. Я думаю, что вот у нас, например, в Нью-Йорке этим легко занимаются дживиш-центры, там в э -э, сэш они с удовольствием помогут. Я надеюсь, у вас тоже в Чикаго есть такие организации, которые помогают э -э, пожилым людям, у которых нет компьютеров. <говорит> у нас такие организации есть, кстати, э -э надо будет выяснить, насколько наши дживиш-центры готовы помочь в организации голосования за делегатов Всемирной сионистской организации. Спасибо большое, хороший. Я попытаюсь выяснить это. Спасибо. Так, ну что, друзья мои, давайте мы сделаем небольшой перерыв, послушаем рекламное объявление, после чего вернемся, продолжим, и ко мне присоединится Тони Червец. Слава Богу. <сёк> Возвращаемся в программу Народные трибуны, и Слава, Богу. теперь я уже не один со мной. Анатолий Червец. Здравствуйте, при... все! Здравствуйте, Сережа! Здравствуйте! Здравствуйте! А, вышел на страничку на Facebook, смотрю опять на продолжается этот цирк. Mm -hmm. Но единственное, что меня порадовало, скажем, Брайт-Бар. Ну там разные компании транслируют разные а, средства массовой информации. брайт там порядка 8000 тысяч смотрят. Mm -hmm. а, Факс, бизнес, там порядка 15-16 тысяч смотрят. Открываю Яху Ньюс, это лево-радикальная а, помойка, 1600. Mm -hmm. и, единственное, что меня радует, ну и комментарии, соответственно, там, где смотришь Брайтбарт, там, где смотришь Факс, Факс, бизнес, и там, где смотришь Яху, но вот я смотрю, пока немножко наблюдал за Яху. Там все-таки появлялись люди, которые давали такую достойную оценку тому, что происходит искреннюю, такую ну, правдивую, какую-то, да, да, да, да. чего оно заслуживает. Сегодня третий день. Они перемалывают всю ту же муку и показывают все те же клипы из тех слушаний, которые проходили в Конгрессе, в Нижней Палате. То они показывают клип Миндмана этого героя, да, да, да, Которому да. трижды предлагали Стать министром обороны Украины А то они показывают как... Я тебе скажу, лучше бы он стал Министром обороны Украины Вообще, а, значит а, ну, Сегодня они Закончат угу. Сегодня они закончат а, Все на что они рассчитывают Ну, во-первых, так как бы Изначально вот эта идея, когда выступают Менеджеры, идея заключается в том Чтобы склонить а, Сенаторов убедить их что кейс который они представляют вполне себе такой достойный правдивый и склонить сенаторов проголосовать за то чтобы вынести обвинение президенту, таким образом убрать его белого из белого дома но даже если там перед началом всего этого балагана было четыре сенатора, которые были под вопросом, которые могли... ну, они не говорили, что они будут поддерживать э, идею э, преди... подтвердить обвинение, mm -hmm. вынести приговор. Но во всяком случае они э, как бы были открыты к тому, чтобы они были по... не поддержать идею э, демократов, дополнительных свидетелей, дополнительные документы и так далее. Но после того, как выступил этот ушлепок медлер понимаешь, в чем дело? Ну, мы с тобой ведем шоу на радио, ну, да. мы можем себе позволить вот такое выражение, как ушлепок, или сказать, что там что-то такое крайнее. Тем более, не... что это правда. Да. Мы ничего не преувеличиваем. Ска сказать а, что-нибудь такое негативное и, может быть, даже резкое в отношении того или иного политика, они большинство из них заслуживают, чтобы о них так да говорили, но конгрессмен, менеджер в данном случае, он представляет кейс, заявил, он председатель юридического комитета, юридического комитета Нижней Палаты. Ты, ты понимаешь, забудь уже про этих менеджеров. Okay. Председатель юркомитета. Ну, в данном случае он уступает как... Ну, неважно. Как тот же его, его задача убедить сенаторов, да. поддержать их, так сказать, идею. Mm -hmm. И при этом он говорит сенаторам, вы засранцы, uh -huh. и вы должны поступить так, как мы говорим. А в том случае, если вы не поступаете так, как мы говорим, если вы не поддержите и не проголосуете за нашу идею, то вы занимаетесь покрывательством преступников, вы нарушаете клятву, которую вы принесли. Другими словами, вы ублюдки, недостойные быть в этом месте. Понимаешь? И после этого он рассчитывает, что он их убедил. — И да? самое интересное, что в этом нет ни слова утрирования, в том, что ты сейчас сказал. Это действительно ну, это, то, это, что он говорит. — Это просто да. В переводе на русский язык. Ну, — да. Что вызвало естественную реакцию Лиза Марковский, Уж на да. что, на что. Не то она сказала. Это оскорбление. И I am offended. Mm -hmm. И Сюзан Калленс. — это очень важно, кстати, Сьюзен Калленс. Да, то есть э, эти люди, которые были как бы открыты к тому, чтобы поддержать идею демократов, вызвать дополнительных свидетелей и так далее, они были возмущены до глубины корней волос. Я думаю, это логично. Сереж, давай мы разберемся, кто такие сенаторы э, в данном случае, что они из себя представляют. Если мы это опять же переведем, хотя интересные демократы играются словами, когда им нужно, сенаторы являются э, коллегией присяжных, угу. а когда им нужно, сенаторы являются судьями. Так вот, представь себе, человек приходит в суд, ну там кого-то, я знаю, убил, не убил, неважно, что-то сделал. Приходит в суд, сидит коллегия присяжных, да, 12 человек. Встает прокурор и говорит этим присяжным такую тираду. Если вы, дебилы, оправдаете вот этого мерзавца, то вы будете считаться такими же соучастниками, как и сам он. Ты себе представляешь, какое решение, во-первых, примет судья, который председательствует? Во-первых, судья должен был сразу заткнуть ему рот и сказать так. Я лишаю тебя слова на ближайшие там 24 часа. Да. Ну, ну, потому что, действительно, ну, да. он оскорбил присяжных. Если мы говорим о том, что сенатор выступает в роли присяжных, да. то ушлепок Нейдлер Шнел... оскорбил присяжных. Судья должен был сделать резкое заявление. Ну, судья, правда, сделал заявление, что мы должны поддерживать... Да-да-да, На секундочку. Сделал заявление, ну, когда... Вот же, что важно. После того, как ответил э, адвокат республиканцев. республиканцев вот да. же в чем дело. Он же не сделал замечания, когда Недлер закончил свою умную речь. Это еще раз подтверждает мою мысль, что э, председатель Верховного судья Робертс такая мутная, э, такая темная лошадка. Такая мутная очень. Ну, а его кто-то держит за причинные места Абсолютно. 100%. Поэтому, Абсолютно. Вот, так что, но сегодня я слушал, наконец-то, я увидел луч света в этом тёмном царстве. Я послушал пресс-конференцию э, Линдзегра uh -huh. и получил огромное удовольствие. Почему? Потому что вот эти все, э, как ты говоришь, ушлепки типа э, журналисты, то есть в кавычках журналисты, да, псевдо, они его пытались вызвать на э, реплику. Как вы относитесь к тому, что Трамп? Просил представителя Ну мы знаем эту песню mm -hmm. да? Лэнзи Грэм Даже не постарался Придать этому какого-то Значения Он гнул свою линию и он сказал Ребята <coughs> Я не уверен Или я хочу слышать Байдена одного и второго Как свидетелей на этом процессе Но я дам Этому процессу закончиться А вот потом я дам задание людям начать смотреть вот в то, все то, что происходило на Украине между Байденом и ну, этим и Порошенко. Вот это, это очень важно. Они просто, прошу прощения, уделались вот эти журналисты, потому что э, они прекрасно понимают, что скорее всего, что так оно и будет. И он сказал четко, он сказал, я не знаю, я не говорю о том, что это будет наказано как криминальное содеяние, это может быть административное нарушение, это может быть там вообще ничего, но сегодня они свидетелями не должны быть, они должны быть свидетелями в отдельном деле, в производстве, и это, это очень важно. Значит, а что касается свидетелей, ну, президент, конечно же, как он справедливо заявил, в отношении болтона болтон являлся советником по национальной безопасности и у меня есть различные отношения к различным лидерам той или иной страны uh -huh. я мог о них высказаться может быть и не совсем так сказать здорово но нам с этими странами имеет дело uh -huh. и если Советник по национальной безопасности дает показания под присягой, он должен говорить абсолютно всю правду. Угу. Таким образом мы ставим нашу внешнюю политику в очень такое неловкое положение. Уже Поэтому... Достаточно того, что он открыл карты разговора да. с Зеленским, это тоже было. Поэтому у президента есть все основания, что называется, invoke privilege. Угу. Поэтому он не хотел бы, чтобы все его разговоры, все его рассуждения, он советовал со своим советником. А если вот этот президент, так скажем, я не знаю, там Ирана... Перест... Да, перестанет с нами, Если конечно. президент Ирана, там конченый идиот, дебил и подонок, варвар, садист и так далее. И если начнут задавать Болтону вопрос, он должен будет повторить практически слово в слово mm -hmm. поэтому всякий разумный американец должен сказать да действительно наверное не стоит выносить на всеобщее обозрение так сказать все то о чем говорил думал президент точно так же как Снег Малвейди, который до сих пор работает да. на президента как он должен отвечать на щекотливые вопросы если он под присядой. таким образом почти Полную уверенностью могу сказать, что президент не позволит Конечно. выступать. Что касается свидетелей с этой стороны. Что касается Байдена, поскольку он был вице-президентом, он тоже может использовать, использовать свою executive privilege. Поскольку он был вице-президентом, и он тоже может использовать свою executive privilege и тоже не пойти отвечать на вопросы. Uh, whatever. Mm -hmm. Что касается Хантера Байдена он обязан прийти по повестке или его приведут через суд uh -huh. но он вполне может взять пятую поправку может и не отвечать uh -huh. на вопросы uh -huh. единственное что могут сделать в этом случае республиканцы это устроить такое же шоу как устраивают вот сейчас демократы скажем там, там не только хантер там еще есть остальные члены семьи Байдена, которые тоже, ну, которые тоже если, возьмут пятую и, поправку. Да, но ты понимаешь, что если все вдруг начинают брать пятую поправку, с этим тоже можно играться. И, вот я об этом хотел сказать. А, они берут пятую поправку. И, допустим, как, у, я не адвокат, mm -hmm. я не такой просвещенный, не такой умный, не такой хитроумный, как адвокат. А адвокат может задать вопрос. Скажи-ка, дорогой Хантер, ты вот совершенно бестолковый Тебя выгнали из армии за то, что ты э, обдолбанный, обнюханный был. Кокаин дурил каждый день. Тебя за это выгнали, за это выгнали из армии. Ты толком нигде не работал. И вдруг, когда твой папашка, будучи вице-президентом, стал человеком, который отвечает за политику Украины, с Украиной, э, так сказать, связался с Порошенко, поговорил с ним. И через несколько дней тебя назначают на совет директоров а, а, а в это время компания Бурисма расследуется генеральным прокурором украины и через несколько дней тебя назначают на совет директоров компании в стране в которой ты никогда не был не будешь и сидел все время дома но при этом получил несколько миллионов долларов связано ли это с тем что твой папашка там что-то пообещал и так далее Он говорит, согласно соответствии с рекомендацией моего советника я беру пятую поправку где отвечать. а я не думаю что он может ты понимаешь все зависит от того как поставят вопрос но него я я об этом и говорю он не будет если он берет пятую поправку он не будет не, не должен ответить ни на один вопрос но, но весь спектакль весь цинизм может заключаться в том что вопрос задается таким образом что там рассказывается история конечно да и уже его ответ абсолютно не, не интересует никого но я тебя специально вот, внимательно выслушал. Почему? Не хотел прервать. Потому что буквально месяца два тому назад было интервью Марты макалу uh -huh. с Хантером Байденом. Uh -huh. И ну, она да. ему задала вопрос прямо там. А тебя в бы студии. взяли на работу, если бы ты не был. Скажи, как ты думаешь, если бы твой папа не был власне президентом, тебя бы взяли на работу? На что Хантер сказал четко, скорее всего, нет. Вот тебе все. Я, я понимаю, но если он берет пятую поправку, если он ответил хоть на один вопрос, он как бы отказался от своего права не отвечать на вопросы. Ну да. Поэтому он должен молчать, как рыба в пироге. Да. И тогда весь смысл будет заключаться в том, чтобы республиканские адвокаты задавали вопросы, рассказывая историю, на самом деле. Естественно. Вот таким образом они могут это использовать. но это... И я склонен думать, что демократы сейчас тоже как бы разделились mm -hmm. часть из них понимает что тут воевые выборы часть в должна голосовать нью-хэмшире выборы конечно а эти сидят ворен э, Сендерс и клабучер сидят и заседают в то время как Бутыджич и байден там потихоньку их избирателей подожди там еще блумберг блумберг кусается да почему так Подскочим. Серьезно, да, он серьезно кусается. Я не думаю, что он станет номинантом. Это говорит о том, что а, а, демократы тоже не неоднородная масса. В их среде раскол. Часть такие совсем леворадикальные, часть истеблишмент, которые хотят, чтобы Байден стал президентом, потому что ну, у них как бы уже сложились отношения. Mm -hmm. Байден наладил там ходы-выходы, как мы деньги, как зарабатывать деньги. В общем, ну, все да. в порядке. И они не хотят лишаться этой кормушки. А есть другие оголтелые, которые хотят построить светлое будущее. Комонизм, <смех> <Да>? <смех> <смех> ну, это конечная цель. <смех> <смех> а сначала социализм построить. <смех> вот. И поэтому у них там тоже такие идут терки-перки, насколько Но я понимаю. — Сегодня интересную мысль выдал а, а, Раш Лэмбо. Я вообще, я тебе скажу честно, вот а, я понимаю, за что он, во-первых, раш, является Рашем Лымба, а во-вторых, за что он делает такие бабки. Кстати, <смех> те люди, которые... <смех> не понимают насколько э, дорого стоит время раша Лемба, чтобы вы поняли он в год зарабатывает 84 миллиона долларов официально больше в год. он одновременно идет более чем на шести да, станции, станции до да, синдикатом так вот он сегодня сказал интересную вещь э, почему э, они так взъелись э, против Байдена? Э, не против почему демократы топят за Байдена и почему они взялись на Сендерс. Потому что э, там в очереди, в кулуарах стоит Акасия Кортес. И проблема вся в том, что демократы ее не хотят. Ни один нормальный демократ, кроме моего, причем даже те, которые на дебатах топят за социализм, фактически они не хотят эту акасио Кортес, они не хотят эту Рашиду. -той. Кстати, заметил, да, они вдруг замолчали, ушли в тень и так далее. Хотя Берни Сендерс попросил Акасио-Кортес, пока он будет занят в Сенате, э, ну, держать в подогретом состоянии, значит, его избирательные и так далее. Так вот, э, они все одновременно, вместе с Бараком Обамой, они все боятся, Появление Кассио кортес на горизонте. И поэтому они делают все для того, чтобы вытянуть Байдена за уши. Потому что он единственный, который, даже если он не победит Трампа, он все равно оставляет в тени вот эту Кортес, он оставляет в тени вот этих всех социалистов молодых. Потому что на них нет вот этого спатла. Они вне Они не они, они, они не вне истеблишмента. Да, да. Они далеко влево. Но они, таку, они, они такую же угрозу, как представляют истеблишмента потому что они ломают э, сложившиеся структуры, Конечно. сложившиеся каналы материализации. <свят> <свят> Назовем их так мудрено. Ну, ты себе представляешь, какую, они, какую опасность они представляют, вот для того же Шумера, для Лэхи, для, для вот этих всех динозавров, для полоси, для всех динозавров, которые уже все. Они, как те мавры, они сделали свое дело, уже пора уходить. А эти несчастники держатся зубами, ногами и вставными челюстями за свои места. А с другой стороны, вот такие ушлепки, как Недлер, как Хаким, они рьяно почему они так рьяно выступают э, на этом в этом балагане потому что их там подпирают сторонники кортес <свят> у них им обещают праймерис устроить потому что по их мнению э, это уже недостаточно левые поэтому они с кожи вон лезут орут выступают э, проклинают трампа готовы его расстрелять лишь бы удержать свое кресло, потому что там их подпирают совсем отмороженные, Акасий Кортес. Да, Только и ей подобные. Так что, а, ну что, что мы делаем? Еще Идем? у нас есть минута времени. Okay. А, Что-то я хотел... А, да, вот и говорил, так называемые журналисты. На CNN Джо Лакхарт, бывший mm -hmm. пресс-секретарь yeah. Билла да. Клинтона, он просто выдумал историю. Mm -hmm. что якобы я подслушал разговор двух республикан вы представляете ну есть среди наших радиослушателей наивные которые верят тому что происходит на сен тому чем их кормит сен так вот аналист политический бывший пресс-секретарь билла клинтона джо Лакхарт рассказал историю о том что он подслушал разговор двух республиканских сенаторов mm -hmm. якобы те говорят ты понимаешь, если хотя бы часть из того, что вот тут рассказывают демократы, вот эти вот, которые представляют кейс, хотя бы часть из того, правда, нам типа пипец. И потом вынужден был признать, что он эту историю выдумал. Это, ну, слушай, для ленки Могилевского, для Бигбова, это, это то, что нужно. Это поддерживает их веру. сережек я две недели. Слу вынужден был слушать вот эту галиматию, вот потому что на корабле не было факса, был ой, только CNN. И я, я готов был застрелиться эти клюз, а новостей-то хочется, я же джанки, да. понимаешь, я наркоман новостной А в общем. Так что. Не знаю, успеем принять звонок? У нас буквально одна минута времени, даже <связывающих> чуть меньше. Слушаем вас. Добрый день. Добрый. Я в эфире? Да. Я перезвоню так, все, спасибо. Спасибо. пожалуйста все. спасибо большое давайте мы сделаем небольшой перерыв И через несколько минут вернемся продолжим работают все микрофоны каждый может сказал Итак, возвращаемся в программу «Народная трибуна». Говоря о журналистах, о так называемых журналистах, CNN не единственная. Вот тут ABC, такой, как, как бы я его хотел назвать, маленький этот, Стефанополос, а, да, да, да. который э, при хвосте Билла Клинтона, и он такой, как бы... Не предзв... он журналист он, он... бред за идеи. да да так вот камера его выхватила когда а, а, на микрофоне был адвокат республиканцев mm -hmm. в этом процессе и он показывает быстро катов, в <свят> <свят> то есть они такие знаешь но ну, все а, послушай, все. А, а, а, абсолютно непредвзятые абсолютно объективные вот Станополос. добрый день мы в эфире Здравствуйте. Здравствуйте. А, я хотела немножко отвлечься от импичмента а вот и спросить ваше мнение на а, русскоязычном телевидении это было когда-то телевидение голова сейчас а, телефонная компания владеет этим телевидением, выступает один журналист, зовут его Алексей Наксон. И вот он себя как бы позиционирует республиканцем, даже консервативным. Mm -hmm. И, ну, недавно, вот, мне, я не смотрю, мне моя родственница рассказала он говорит, «Нью-Йорк Таймс, поддерживает демократических номинантов, и вот, э, вот вышла статья, и они поддерживают не одного, а сразу двух. Это э, он имеет в виду Ворон и Клобачар. Б... No, no, no. да. И Клобочар. И у нас теперь есть такой выбор, okay. э, они абсолютно Понятно. противоположны. Сейчас мы вот мы по этому поводу. если человек действует по указке Нью-Йорк Таймс, может он быть консервативным? Он, да, он не действует по указке Нью-Йорк Таймс, он действительно демократ, иначе бы он не выступал на том радио, на котором он выступает. Я слышал его выступление, хотя он очень знающий, но при всем при этом он абсолютный, если, если он называет себя республиканцем, то он чистый райну. Потому что абсолютно никакого отношения к республиканской идеологии он не имеет. Поэтому. Спасибо. А вообще, это удивительно. Это вообще беспрецедентный случай, когда Нью-Йорк Таймс индорсает двух кандидатов. Причем еще праймарис не закончили. Какого хрена, вы кого индорсмаете? Индорсайте, Endorse... yeah, да. Ну, они индорсуют, потому что это две женщины. А, Причем, интерес, ты подумаешь, что они индорсуют? Так, если подумать, да? Значит, одна абсолютно левая, а вторая абсолютно, я делаю, знаю, кавычки, центрист. центристка. Как можно? Индорс два абсолютно противоположных полюса. Как? То есть вы уже определитесь, вы либо крестик снимите, либо что-то оденете. Так обычно дают совет. То есть одна выступает за бесплатную медицину, медикет для всех, а другая говорит, нет, нет, нет надо надо немножко по-другому. Полное безумие. Нью-Йорк Таймс тоже давно сошел с ума. Mm -hmm. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я вот что не понимаю. Значит, с самого начала они говорили, что а, в связи с тем, что наш президент Дональд Трамп задержал помощь, а, Украине, то он создал как бы а, угрозу нашей а, нашей безопасности. А, Националь... а, национальной безопасности. Нашей безопасности. Вот в свое время, значит, Обама вообще не оказывал никакой помощи. Естественно, вот эти одеяльца, которые он посылал, это не помощь Украине было и никакой опасности не было для национальной безопасности. Что это имеется в виду? Что задержка это а, была угрозой нашей национальной безопасности? Угу. Объясните, пожалуйста. Да. Спасибо. Ну, они считают, что Украина представляет интересы капитализма а, в, в странах так называемого как это лучше, мягче выразиться. Короче, Украина, борясь с Россией, представляет в этом укра... интересы Америки. Почему? Потому что Украина в этой войне на Донбассе, они как бы Э, воюют не со своими, а они воюют с Россией. И вот поэтому... Мало того, э, Шифти Shift -шиф пошел еще дальше. Он запугивает американцев, что завтра Россия нападет на Америку. Не, то есть, не где-то там, не на базы какие-то, mm -hmm. а на Мейнленд. То есть, завтра Путин захватит Америку. Шифтиши скоро будет показывать этот мультик, который Путин а показывал. Да, помнишь, да, да. Он, он, он, кстати, примерно ссылался на ну это. Окей. Значит, а, что касается вот такой экстренной, экстренной ситуации, когда Украина вот тут, а, дескать, нам угрожает Россия, если бы мы, если Трамп задержал, то это усиливает угрозу нападения России на Америку. Вчера Джонни Эрнст а, сенаторша выступила и привела данные. Несколько из этих менеджеров так называемых которые представляют кейс uh -huh. а, в свое время голосовали против выделения оружия а сегодня а сегодня от того что трамп на какое-то время задержал перевод денег а при этом эта помощь была оказана до дедлайн, то есть там был, был какой-то срок, в течение которого этот вопрос должен был быть решен до конца. Да, да. И вот до истечения этого срока этот вопрос был решен, и тем не менее мы, так сказать, Трамп нанес такую непоправимую угрозу нашей национальной безопасности в то время как эти самые люди которые выходят на трибуну стращают пугают нас они рассказывают о том что вот гибнут украинцы потому что трамп это задержал я хочу напомнить что несколько по моему тысяч 13 э, украинцев погибло во время правления Барака Обама, Обама который да. помогал Украине одеялками. И вот эти самые менеджеры, которые сегодня нас запугивают и рассказывают эти истории э, душераздирающие, голосовали против выделения оружия Украине. Так вот смотри, они пароди, э, пародируют, они э, демонстрируют, я имею в виду демократы, вот эти менеджеры, э, тот факт, что советник по нацбезопасности Фиона Хилл, которая вот сказала, которая кормится что... кормится с рук Джорджа Сороса. Да, вследствие того, что Трамп задержал, там погибло, там бла-бла-бла. Но самое интересное то, что при Обаме вот это же Фиона Хилл... Голосовала против она статью такую написала огромную да, да. А, Где она выступает против Выделения Против отправки а, оружия В Украину Это самая Фиона да. Ну, Для вагин на головых это не, так сказать, не имеет значения Это не факт да, да, это... Даже если это факт Его можно проигнорировать Теперь а, по поводу Ты помнишь а, Наши сердобольные адвокаты ну, В нашей общине да. С которыми мы часто там спорим на страницах Фейсбука. Да-да. всякий раз, когда мы говорили о том, что нелегалы и не граждане голосуют, они нам приводили железобетонный аргумент: нелегалы не могут не голосовать. Не могут. Не могут или нелегалы голосовать. Нелегалы не могут получать никакую помощь от американского правительства, ни копейки Мало этого, они еще приносят доходы да. И вообще наша экономика держится за счет нелегалов. Да-да. Но это я помню прекрасно, да. Ну да. вот. Что касается нашего благословенного штата, вынуждены были признать избирательная комиссия и Джесси Уайт, угу. что да, такие тысячи были внесены в список избирателей, угу. людей, которые не имели права голосовать. И уже точно подтверждено, что там, по-моему, 500 или 600 человек таки да, приняли участие в голосовании, проголосовали тем самым нарушив закон а сейчас сейчас они будут ну в общем а в нью-йорке где-то от 500 тысяч до миллиона людей которые не имели права голосовать проголосовали и вот когда лево радикальное отребье позволить себе такое выражение я же не член конгресса я могу себе позволить такое то есть ты не Недлор? нет Понятно. А, кричит о том что это все а хиллари клинтон выиграла попал рвот три миллиона голоса миллиона голосов так вот если а, среди вашего дерьма разобраться то получается что несколько миллионов человек голосовали нелегалов и мне почему-то кажется может быть я ошибаюсь попробуйте опровергнуть а, мои сомнения может быть я ошибаюсь но мне почему-то кажется что голосовали они не за трампа я тоже подозреваю есть такое чувство поэтому когда некоторые сердобольные адвокаты вам что-то говорят что этого не может быть потому что потому, ну, потому что, что потому вот и я бы не сказать не доверял на слово ты знаешь что меня будет интересовать но то что они это выяснили я между нас в штате допустим да по крайней мере вот когда это произошло во флориде помнишь там с этой с представителем избирательного комитета и так далее там все-таки и э, Девин Нунес и э, гаверн, губернатор э, Флориды, новый губернатор, они все-таки да, они все-таки э э, подали в суд. И не дожидаясь решения суда, это все было быстренько пересмотрено, отыграно и так далее. Теперь Республиканская партия нашего штата тоже пообещала что они э, подадут в суд на м, избирком штата Иллиной. Вот мне интересно, во-первых, подадут ли они действительно в суд, и во-вторых, какое будет решение. Чем, чем все это закончится. Да. Добрый день, вы в эфире. А, добрый день, Сергей, добрый день. Я, просто, На этой же теме. А, если вы помните, а, после выборов 2016 -го года, когда Трамп пошел, эта кандидат, что я забыл, от зеленой партии, как и собравшая там, потребовала пересчета голосов да. в, в Мичигане, в Пенсильвании. и вдруг в Мичигане, в, в, в очень резко АА, а, -а э, республиканских округах, в городе, в самой гадюшнике Детройта, началась такая история. Помните, я, ящики, бюллетени на ящике 300 бюллетеней, открывают там 50. И так далее. И нашлось, кучу. А там быстренько пропустили пересчет. Да. Почему бы это? Да. Да. Вот и мы об этом. Потому что, когда стали пересчитывать, разрыв между Клинтоншей и Трампом стал резко увеличиваться в пользу Трампа. Поэтому... Конечно. А сколько наблюдателей от республиканской партии были О. на наших кругах? Баффало Гроф, это одна из тем, на которые мы должны поговорить с Анатолием э, в Мам, эфире. Мой, а вы знаете, как, так, как было в этом самом в, в Сиетле, когда э, итоги голосования за мэра города решились внезапно обнаруженными да, бюллетенями. Да, и так да. далее. Каждый раз внезапно обнаруженные бюллетени. Ну, какие-то внезапно исчезающие они. Ну, что па это такое? А? Спасибо. А? Ну, это... Так, так не в том дело, что они мошенят. Почему республиканцы не бегают? Это машина. Это машина. Да, спасибо большое. Вот это вот дохо. Это же явная липа, это же явное мошенничество. И все, в основном, ни домой не смогли. И вот так республиканцы зубами не троснут зубами, как тами. Я думаю, что больше должно принимать участие не только в выборах. Но и в контроле за проходящими выборами. Конечно. Как можно больше наших радиослушателей, поскольку... Ну, ну, вы же помните, товарищ Сталин сказал, это не важно, не... как люди голосуют. Да. Это можно как голоса считать. И, демократ, <свят> и демократы очень, так сказать, воспользовались. Они, <свят> <свят> явно, что они и его и хорошо и изучили, тезисы. Совершенно, Совершенно верно. верно. Спасибо, Спасибо большое. Но Добрый... там не только... А, Езвенок, давайте. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое вам за ваши передачи. Спасибо. Вы знаете, я уже говорила, что в двенадцатом году Judicial Watch организация обнаружила, двадцать 23 штата были ложные выборы. Да. Поэтому нет никаких сомнений в том, за кого сейчас голосуют эти товарищи, которые даже принимают наша синагога. Им теперь евреев приезжает мало, а им тоже надо иметь доходы. Значит, надо пойти за сирийцами. Mm, вот да. Так. Спасибо большое. Но ну, я вам скажу, тут не только наш штат, тут еще и а, в свое время Джорджия отличилась со своей Стейси Абрамс и Аризона отличилась с этой Мартой Макселлой, так что там... Это старая добрая демократическая традиция фальсифицировать выборы. Поэтому очень важно, чтобы мы и вы по возможности принимали участие в наблюдениях за выборами. То есть... Да, в каждом округе. Вот, кстати, наш гость, который здесь был в среду, да. Наргиз или с, Саргиз... Саргиз Сангари. Сангари. А он, мы после передачи с ним поговорили, он абсолютно прав, он говорит, ребята, если вы хотите как-то не просто говорить э, об этом на радио или там, на кухне, но если вы хотите участвовать и удостовериться, что выборы проходят хотя бы на ваших участках по-честному, значит, пожалуйста... В девятом округе, там, где будет он голосовать, избираться против Джен Чикавский, 9 и 18 февраля будут проходить курсы вот этих электоральных судей, и поэтому, если есть желающие, если это волонтерская работа, это неоплачиваемая работа, но тем не менее, если есть желающие поучаствовать в наблюдении, в надзоре, пожалуйста, у нас есть номер телефона, мы можем вас связать с этим кандидатом, с его участком. Он действительно очень такой толковый дядька, который знает, о чем он говорит. И он вас ну, спонсирует не в смысле в финансовом, а он вам за ручку вас проведет через процесс сертифицирования. Это всего два дня на должность Обитатель, на судью. Да? И, пожалуйста, идите, на, особенно люди, которые живут в девятом округе, в десятом. Я больше, чем уверен, что в других округах тоже, если вы выйдете онлайн и, например, наберете там пятнадцатый Конгрессиендалдест по-моему, через Канунтиклерк можно пойти. Канунтиклерк, да, yeah. да. Э, так Давай что. Салат, Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, я хотела бы обратиться к нашим слушателям которые потенциальные э, избиратели, чтобы не сидели на диване, и э, не только сами, но особенно пожилые люди, которые сами, может быть, и голосуют, и я, правда, не знаю, как они голосуют, надеюсь, что за республиканцев, но э, чтобы агитировали своих детей, которые очень-очень заняты, и считают, что без них это дело обойдется, и без них выберут. Без них-то выберут вся проблема кого. Mm -hmm. Поэтому Пожалуйста, это может быть немножко рано, но лучше начинать их агитировать рано. Чем раньше, тем лучше. Чтобы они поняли, что от этого зависит наша жизнь, и чтобы наш, э, ну, это, в принципе, федеральные выборы, но там, по-моему, будет что-то из штата тоже. Mm -hmm. И э, чтобы наш штат, во-первых, не превратился в Детройт, а во-вторых, чтобы наша страна осталась самой лучшей страной в мире, чтобы они пошли и проголосовали. И самое главное, правильно. Спасибо большое. Спасибо большое. Кстати, насчет вот именно этого. У нас очень много в городе, особенно, ну и в пригородах тоже, субсидированных домов, где живут пожилые люди. Но это люди, которые являются гражданами Соединенных Штатов. И они имеют абсолютное право голосования. Мы прекрасно все знаем о том, что в этих домах субсидированных очень хорошо работает машина демократической агитации. То есть, просто приходят в эти дома люди от Демпартии и говорят, давайте мы вам поможем заполнить этот, как его, этот тикет, ну, билетик. Давайте мы вам поможем это, давайте мы вас отвезем, если у вас нет возможностей самим добраться до выборного пункта, давайте мы вам поможем и так далее. Так вот, самое главное, люди, которые нас слышат в этих субсидированных домах, пожалуйста, ну, если вы считаете, действительно, что вы хотели бы проголосовать за республиканцев, не пользуйтесь услугами вот этих агитаторов. Это чистые агитаторы, которые, как и когда-то в Советском Союзе, ходили и агитировали за определенную... За блок коммунистов и беспартийных. Естественно. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы по поводу того, где голосовать, как голосовать, вы не можете найти эту информацию на компьютере, э, ну, звоните, будем пытаться помочь, мы как-то, может быть, будем объявлять эту информацию. Но, тем не менее, смотрите, не попадайтесь на удочку демократа. Вот все. И вот еще одна статистическая выкладка. А, личные доходы, рост личных доходов населения нашего штата самый низкий. Ну, да. За исключением одного штата. Угу. То есть на, рост личных доходов населения находится на предпоследнем месте в нашем штате. И как вы думаете за счет чего я я полагаю за счет того что а, растут налоги растут всевозможные сборы поборы я тут а, ходил покупал стикер на машину uh -huh. а, я покупал его в поломер по моему ну вот типа знаешь есть такие да да да значит стикер мне обошелся в 168 половиной нет сто пятьдесят восемь с половиной доллара uh -huh. Ты помнишь время, когда стикеры стоили, наверное, по 40 долларов? Конечно. А, а сейчас 150, 151 стикер стоит, ну и там ну, плюс 7,50 да. за, за, за услуги, да. То есть одним махом. Да. Так вот, когда народ вспоминает, как жить было хорошо, что дома стоили столько, машины стоили столько, продукты там можно было на 2 доллара телегу набрать. А почему жизнь так дорожает, как вы думаете? тому и дорожает, что растет правительство, а чтобы кормить это правительство, <laughs> не сказал, да -да. то, что в эфир говорите. Ну, вот, чтобы кормить это, оно уже разрастается просто в геометрической прогрессии. А чтобы его кормить, а потом выплачивать им пенсии, после того, как они в 50 лет уходят на пенсию нужны деньги поэтому они приду... налоги растут растут растут прапорте тексты то есть не только паломничество из штата да, увеличивается уезжают люди которые э, мейкеры да? приезжают которые тейкеры И растут налоги растут налоги на э, не знаю, коммерческую недвижимость отсюда стоимость услуг стоимость продуктов товаров все растет так вот жизнь рожает потому что мы избираем а вот этих любителей больших правительств которые окружают себя родственниками знакомыми придумывают новые должности повышают себе зарплаты пенсии отсюда замкнутый круг налоги растут растут народ из этого штата уезжает платить налоги некому они повышают еще больше жизнь еще больше дорожает еще больше народа уезжает так что господа головы, спасибо вам за наше вот такое Счастливое нас, детство. Да, это благодаря вашим усилиям мы избираем одних и тех же негодяев а, в, во все о, начиная от я не знаю начиная от а, ассоциации заканчивая штатными законодателями хотя бы с губерна говорит да так. да так что вот так время закончилось нашей программы ну, мы, мы не уходим из эфира но народная трибуна сегодня всем всего хорошего будьте здоровы спасибо за то что были с нами